Всем привет! На связи мистер офицерки. Сегодня мы поиграем в игру дай вместе с Делом. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. путаницы -nice, смертельное касание. Блин, а где кубик? Mm, надо по новой да. Бумажный самолет Ой, ой, ой, ой, ой! Они заминированные, что ли, были? <laughs> Я не пойму. Что oh, это man. за дичь? Так, окей. Okay. Так. А, вот оно где. Oh. Ах ты ж, зараза. Так, я отполировал больше. Ну, не намного сбор добычи. О, Да в смысле? Вы, мистер к не охренели ли? Да, да, да, да. да. 5, 4, 3, 2, Ах ты толкаешь! Ты у меня что ли забирал? Козлина. Я понял. Не знаю, забирал я нет, вроде бы ничего не забиралось. Ну может надо что-то нажимать? Нет? Не знаю. Что за бомба по это Интересно. А. Чё за бомба, пауки, не понял. Ладно, хорошо. Жесть. Это было близко. Да второй раз-то? А как она на меня-то навелась, ты мне скажи? Ладно, хорошо. ё Ох ты Ну ты даешь! Ну так естественно! Это естественно! О, бомбандиров? Да. Я что-то не помню. Я не знаю вообще что это такое, поэтому... о а как я там оказался? пугать можно. Не знаю. Хитрить его налево вот-то. Ты на мою бомбочку что ли попался? Я, может, даже на свою. Я не понял, прикол. Да ем... Япона, мать. А, подожди. Ой. Ой. Ой, ой-ой-ой. Ну да. Фух. Бомба-палка. Бомба То есть, мы и так бомбочки постоянно сбрасываем, а теперь еще че. Ой! Да, это хардкор будет! Ой! Да что ж такое-то? Да, ты охренел, что ли? <свист> это называется суицид. <свист> Ладно, хорошо. <кхем> Ой, сбор. Мне, <свист> подбросили. Сбор будет, понимаешь, в этой хрени. О -о -о -о! Это трэш. Почему трэш? Ну, хотя бы потому что. <свист> а, <свист> <свист> а почему я не успел? <свист> <что>? <свист> <свист> Или я ее взорвал? А, это хардкорно. <свист> Ядрить! Пошел в жопу. Ой, до свидания. Блин. А почему я там не телепорт Цветная лихорадка. Да, слушай, с цветной лихорадкой. Блин! Блин! Чего? Я взорвался, я взорвался. Я взорвался. О, выбирай мутаторы. <laughs> О, астральная mm -hmm. проекция. На, ну это вроде у нас уже было. И че мы? Пошел нахрен. Обсумы... Блин. Да ладно. Я тебя испугать. <свеч> <свеч> ну, это было близко. Но мне больше понравилось, когда мы еще и рандомно бомбочки раскидывали. Это было забавно. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч!